Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы немножечко по фармим. В обновлении 9.5 было добавлено много разных интересных товаров, и можно всячески реализовать свою валюту в голдишку, например. Стиги довольно-таки интересная валюта, которая реально нужна была в обновлении 9.0, 9.0.5, а в обновлении 9.1 она начала падать из всех щелей и уже не особо стала нужной. В обновлении 9.5 были добавлены новые интересные товары, с этой валютой, со стигией. И сегодня мы будем выгодно реализовывать стигию ради того, чтобы получить немножечко голдишки. Ну, конечно, если у вас много валюты, то прям пропорционально количество голды увеличится. Но для этого нужно, чтобы реализовать накопленную стигию, мы идем в корть и идем к интенданту Легиона Смерти. Если мы внимательно посмотрим, добавлено очень и очень много разных товаров можно таргетно теперь покупать какие-либо слоты. Что я предлагаю? Я предлагаю покупать картийские оружия, и если мы делаем это на каком-нибудь милишнике, например, я на ДК сижу, то мы будем латать в ручки. Одну уже купил, проверил, 155 голдишки, цена продажи, 1500 стиги, в целом довольно-таки неплохой курс. 8 миллионов голды ровно в текущий момент специально подготовился. Запись видосика оставил ровное количество, чтобы потом было проще посчитать. И, конечно же, сделал макрос на закупку быструю, чтобы не подтверждать вот так. Вот это долго действительно. Просто закликиваем макрос, закупаем абсолютно все картинское оружие, тратим стигию. Но ну, она реально не нужна. Ну зачем она? Но ну, если куплены все торгасовские улучшения, то я реально не вижу смысла копить ее далее. Она падает в большом количестве. Открываем пушечки. Лутаем их и будем продавать постепенно. Подведем итоги. Почти 60 тысяч стиги было потрачено и получено почти 6 тысяч золота. Много это или мало? Ну, я скажу, то что это мало, но при условии того, что стигия никуда не нужна, кроме как на шмотке для твинков, то в целом это довольно-таки неплохо. Потому что, скорее всего, настанет такой момент, рано или поздно, то цена этих вещичек упадет. Компания Blizzard любит делать такое в следующих обновлениях, в следующих дополнениях. Поэтому лучше все реализовать сейчас, если вам стигия действительно не нужна. Всех вам благ. Если здоровья берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!